Козерожки, приветствую вас! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в ваших основных сферах жизни на время движения Венеры по вашему родному знаку. Хочу сказать, что здесь, в вашем козероге, она пробудет достаточно долгое время, практически 4 месяца. С 5 ноября всего до 5 марта она будет иметь три этапа. Сначала она с 5 ноября по 18 декабря будет двигаться прямо, затем она пойдет в ретро-движение до 28 января, и с 29 она снова пойдет прямо до 5 марта. И Только лишь с 5 марта она уже войдет в ваш символический второй дом, водолей, и будет влиять на ваши финансовые вопросы причем очень приятно, и очень активно но до этого времени нужно подготовиться вообще сама по себе Венера в Козероге она у нас такая, она такая же как и вы она принимает ваши черты она имеет такой зрелый подход к отношениям когда эмоции равняются логике она дает возможность необходимость показывать свою любовь чувствами, извините, не чувствами, а поступками, делами. Чувства в это время уже отодвигаются, они все четко подчинены разуму, порядку. И, конечно же, она придает много прагматичности, такой зрелой, и дает много возможностей, такой серьезной возможности утвердиться, на, знаете, таком деловом поприще, то есть, знаете, делает вас такими деловыми, то есть помогает вам как-то утвердиться на рабочем месте, занять более крепкие позиции. Ну и для тех, кому интересна личная тема, то, конечно же, вы станете очень заметны для противоположного пола, на вас будут обращать внимание, вам будет легче взаимодействовать с другими людьми и получать от этого взаимодействия свои плюшки Ну, давайте посмотрим какие. Начиная с 5 ноября по 14 будет возрастать ваша творческая активность. Активность будет касаться в основном 11 дома. Я бы сказала так, что до 14 декабря даже основное поле действий будет в Скорпионе. Скорпион у вас непосредственно связан с зоной друзей, зоной больших коллективов. Поскольку здесь будет идти э, вот, Марс, и ну, сначала будет и Солнце, потом оно там выйдет после 20 чисел, потом подключится с 14 числа, вернее, она уже включается с 5-6 числа Мер, Меркурий. Ну, там будут подключаться и другие планетки, будут постоянные аспекты в этот знак. Поэтому для вас, конечно, зона общения с коллективами, она будет очень активна. Но, но э, наконец-то у вас получится сделать то, чего у вас там раньше не получалось. Может быть, собрать какие-то компании, собрать какие-то коллективы для там, выполнения каких-то миссий, важных с вашей, с вашей точки зрения. И... Еще с 12 по 18 вот это вот соединение, оно будет образовывать сильнейший аспект, на который важно обратить внимание. А какое же обратить внимание? Ну, во-первых, Марс у нас отвечает за энергию. В Скорпионе он очень силен. Учитывайте, что 5 ноября еще и произойдет новолуние здесь. То есть здесь в зоне ваших друзей произойдет очень четкое обновление. Может быть даже кто-то отсеется. Ну, не знаю, расскажете потом. Но учитывая, что Марс соединение с Меркурием, а Меркурий отвечает за ноги, за язык, за коммуникации, они вместе создают такое несколько напряженное само по себе соединение, аспект конфликтный, да еще при четкой оппозиции к Урану. А Уран у вас отвечает за так, раз, два, три, четыре, пять за пятый дом. Пятый дом касается у нас чего? Любви, любовных отношений, то здесь есть шанс, что, может быть, с кем-то у вас отношения могут прерваться. Особенно, если этот человек каким-то образом связан с вашим дружеским отношением, окружением. Ну, например, вы можете разойтись, ну, не обязательно разойтись, а просто вступить в некий конфликт с тем, кого вы любите. Но, пятый это дом еще и связан с детьми, поэтому будьте осторожны еще, ну, как осторожны, с детьми тут... Хочешь, не хочешь, но периодически возникают какие-то конфликтные ситуации. Но вот, вот этот вот эмоциональный повышенный фон, он может наблюдаться, чувствоваться по этим темам. Темы любви, детей, хобби, увлечения с 12 по 18. Будьте на чайку. Из положительного то, что у вас все-таки хватит возможностей ума, как-то сгармонизировать ситуацию. Видите, вот Венера идет тринг к урану. То есть получится ну, что-то исправить, направить развитие э, некой ситуации в нужное русло. Ну и выйти из нее победителем. Теперь с, э, что еще так? С 19 -го. обратите внимание, что у нас происходит с 19 числа. С 19 по 4 декабря все мы вступаем в коридор затмений. 19 числа состоится полнолуние в Скорпионе. Там прям Скорпиону никакого покоя не будет в этом периоде ближайшем. И, соответственно, что по тематике дружбы. По тематике взаимоотношений в коллективах тут у вас ну, пойдут какие-то чистки то есть что-то будет расчищено и к 4 декабрю к солнечному новолунию в стрельце вы уже как-то выйдете с новыми какими-то идеями новыми планами то есть уже что-то для вас будет по-другому как-то обозначено я обязательно сделаю прогноз для всех знаков зодиака, с подсказками, ну, кого что ожидает или как лучше действовать в этот период, на что обратить внимание. Поэтому следите за анонсом. Теперь с 23 по 30 ноября. Здесь у нас что происходит? Здесь у нас Венера будет иметь очень хороший положительный аспект к Нептуну. Нептун у вас находится в доме коротких поездок, путешествий. То есть в этот период возможны приятные знакомства, приятные путешествия, очень приятные поступления финансовые, приятные какие-то переписки. Ну, очень хороший такой, положительный, положительный для вас будет период, такой одухотворенный очень. такой, Знаете, вы прям насыщенный будете в этот период, приятными какими-то такими чувствами очень харизматичные привлекательны воспользуйтесь им для каких-то важных дел вашей жизни теперь с 27 ноября по 14 декабря обратите внимание значит, венера будет идти ваша в обнимочку уже с плутоном она будет достаточно долгое время находиться с ним вместе. Сам по себе этот аспект считается в астрологии аспектом миллионера. Он, как правило, приносит хороший доход, причем через как раз коллективы, через взаимодействие, через партнерство, через взаимодействие с кем-то. Потому что Плутон он непосредственно связан с такими, знаете, крупными э, какими-то массами людей. И Здесь э, он указывает на какую-то, знаете, такую огромную силу, общественную силу. Поэтому есть шанс, что как-то для вас этот период может очень благополучно проиграться. Но проиграться он для вас должен уже, наверное, все-таки в большей степени после 14 числа. Когда... Хотя нет, не после 14-го, наверное, все-таки я больше склоняюсь к вот декабрь, Начало декабря будет для вас первая декада, будет для вас очень благоприятно. Пока Марс будет формировать точный аспект к Плутону и к Венере, то для вас будут ну, очень хорошие возможности, как в финансовых, так и в любовных моментах. С... 14 декабря Марс перейдет в Стрелец. Стрелец для вас это зона тайны, это зона чего-то скрытого. И ваша активность уже как-то здесь немножечко переместится в другое русло. Но здесь будут образовываться аспекты, указывающие, что возможно будет необходимо уделить внимание также своему здоровью но учитывая, что Меркурий перейдет в Козерог с 13 числа, то, конечно же благодаря вашей личной активности во многое будет по плечу очень хорошо, что Сатурн который в вашем символическом доме уже прямой Несмотря на то, что он здесь все еще образует такие напряженные аспекты к урану, но он говорит о непримиримости с существующим положением вещей, и вы будете направлять на максимум усилий на то, чтобы поправить свое материальное положение. Итак, козерожки, давайте посмотрим, как будет вас воспринимать окружающие. Ну, конечно, очень интересно будет воспринимать по семерочке. Кубков, как людей мечтательных, которые, знаете, к таком несколько измененном сознании, может быть, на своей волне находиться, ну и плюс троечка кубков, это желание как-то уйти от проблем, желание, может быть, как-то поднять себе настроение, повеселиться, ну, с легкостью, как людей очень легких, знаете, таких на веселе несколько. Теперь посмотрим, что с вашими финансовой сферой. Ну, здесь у вас, паш, жезлов, знаете, какие-то новые планы, но новости получаете, что-то вы хотите поменять. Ну И здесь есть еще указания на удачные договоренности в партнерстве относительно ваших денег. Но здесь, знаете, идет только вот как начало чего-то, начало. И только начинает что-то формироваться, что-то развиваться еще о каких-то крупных суммах речь не идет теперь что касается работы так по работе здесь мир здесь есть некоторое разрешение удачное ситуации либо завершение какой-то ситуации в общем-то вы себя чувствуете достаточно комфортно и, и это все благодаря некой вашей небольшой хитрости что-то вам удалось там сделать провернуть какое-то дело и вы остались себе довольны то есть радуйтесь себе тихонечко если говорить о ваших главных целях, планах, смотрите, вы бы хотели, конечно, каких-то перемен по королю кубков. Может быть, вы ожидаете некого предложения, которым вы очень нуждаетесь. Но здесь непосредственно это предложение может быть связано с финансами, с денежками. Но как-то, знаете, здесь денежек не хватает. Для вас этот вопрос очень важен. Вы находитесь в ожидании решения финансовых вопросов как-то очень остро он для вас стоит меньше получаете чем хотите для вам не хватает нужны деньги вот так. То есть пока вас до конца не удовлетворяет финансовый вопрос. теперь по ситуации в доме семьи здесь могут произойти перемены по десяточке мечей может быть ситуация когда вам что-то придется неожиданно решать для себя по луне здесь такая ну такой момент. Либо это изменение в результате обмана, либо это чья-то неожиданная болезнь. Ну Луна, она, знаете, вот какая-то нестабильная. Само по себе вот это сочетание, ну достаточно неприятно. Это не значит, что это, знаете, будет прям весь фон вашего там, ближайшего месяца, но тем не менее, вот какое-то будет событие, которое оно проиграется и может оставить не очень приятный осадочек как-то после себя. Это для тех пар, которые уже устоялись. Я уточнила для себя, знаете, здесь у вас есть некоторая непонятная ситуация с мужчиной. Мужчина Жезловый, ну это либо ваш муж, это либо какой-то ваш родственник, ну не знаю кто, но он э, очень близок к вашей семье, вхож в ваш Дом, ну, какая-то с ним неопределенная ситуация. Может быть это с его стороны, либо болезни, либо обманы. Ну, вот как-то с ним это все связано. Просто понаблюдайте, обратите внимание, проанализируйте. Теперь по поводу любви ну смотрите, очень хорошая ситуация для мужчин здесь у вас девочка, рыбы рак, скорпион такая чуткая, внимательная с ней солнышко, радость, очень приятное общение, но по поводу девочек я бы могла предположить, что это может быть это вы будете такой барышней, но давайте все-таки попробуем уточнить как газирожки, девочки, все-таки в основном же девочки смотрят эти прогнозы будут себя чувствовать в любви в течение ближайшего периода так, здесь у вас ожидаются перемены Какие перемены? Перемены ну, такие резкие, непредвиденные Может быть, ой, прям очень резкие Кто-то молодой ворвется в вашу жизнь Молодой, горячий Но, к сожалению, ненадолго Я подразумеваю, что все-таки человек будет связан с некой тайной очень быстро буду с ней развиваться события, здесь тайна идет, колесо закрутится, но потом по ходу вы можете с этим человеком все равно расстаться, либо он придет из прошлого, ну как-то вот меня смущает вот это вот, восьмерка, она часто указывает на страсть, но как-то непонятно с этим человеком, что тут складывается. Или он ушел откуда-то, знаете, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и к тебе пришел непонятные очень обстоятельства короче у вас личной жизни ну посмотрите теперь относительно ситуации далеко, далеко конечно, э, во-первых многие из вас ожидают помощи издалека здесь она вполне возможно э, договориться с кем-то что кто-то может вам переводить какую-то неопределенную сумму денег помогать ну и если говорить о поездках то да, возможно, если кто-то поможет если кто-то сможет заплатить за вас ну и здесь также возможно еще ведение бизнеса, то есть какое-то взаимодействие с людьми издалека. Оно для вас будет благоприятным. Теперь о советах, о советах. Так, ну тут интересно, конечно, в течение ближайшего месяца у вас в жизни у многих был некий застой. Затем началось тут перемены в плане работы вот так даже, наверное, правильно смотреть то есть вроде как пошла денежка идет работка а потом идет снова у вас здесь форс-мажор и отдых но ну, смотрите, я бы сказала так вам следует заняться тем, чтобы вы подкопили немножко ресурсов поскольку у вас там ну, какая-то неровная ситуация финансовая знаете, то пусто то густо И, возможно вероятность каких-то неожиданных трат вложений во что-то я вот думаю может быть это вот ва, ну, ваше желание может быть что-то для дома для семьи своего сделать ну именно вот с недвижимостью что-то связано. как будто бы вы что-то планируете Такое с дальним прицелом, с дальней перспективой. Ну, то, что вы планируете, вот оно какое-то, знаете, хорошее, имеет благородную основу под собой. Вот если это так, то у вас получится. И знаете, козерушки, имея возможность хорошо поработать и заработать, вы потом будете иметь возможность их также хорошо отдохнуть. Поэтому желаю вам удачи. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, помогайте его развитию. Ставьте ваши лайки, комментарии пишите. И до встречи в следующих прогнозах.